Привет, меня зовут Саша Бегаева. И сегодня я вам покажу мой новый Хай. Мои я вас Сейчас я вам тоже покажу. 36, 24 по 6 6 крупачков. Один колпачки. вот такие дела. Одни колокочки вот такие вот. Три. Так, я их сложу. Вот такие вот, так. вот, вот вот. вот. Драклаурой. Ха! Ха! Шесть стаканчиков можно. Вот. Они вот такие вот. Фрэнки, лагуны и дракулаурой. А другие колодин Дракулаурой и Фрэнки. И одинаковых размеров. Да. Я вот так Опа. И. Шесть. И шесть тарелочек. Одни тарелочки. Вот такие вот. Кракулауры и кладем. Их три. Раз, два. Три. ой И одни вот такие вот лагуны Фрэнки и прокулауры. Раз. и со значком он 2-3 а. и ну, в общем-то все этот набор очень дорогой он конечно столько денег не стоит но уж просто... mm. же ну, потом что и будочки. можно оставить буду да я не прошу, родители. Mm -hmm. Вот такой вот здесь. Для нас, он, он, он стоит 350 рублей. рублей. Это набор. Можно страхать. Набор для праздника. 24 предмета на, предмета. на 6 персон. 6 тарелок 18 сантиметров, мм, 6 стаканчиков 210 мм. 6 дудочек и 6 круточков. Дудочки мне нравятся такие. Кромки. Потом этом все, команы. Ну в общем это все, я думаю вам мои ну, видео понравится. Вас бы тоже попросила. Это вот такой набор, который был очень прикольный, жалко, что он был не радует. Всю неделю на стене я посмотрел. Он был кстати, типа последний на витрине я не хочу еще вам показать вот смотрите у меня на руке уже стерлась я вот такая вот татуировочка кладин я лицо и вот такие вот две монстры а еще у меня у жвачках попались все. Вот, покажу какие наклеечки шипачки по рубль и все правда не вкусы не по наклейке у меня попалось две эбби дракулаура Раб две я уже наклеила, на а телефон где-то и Вот это все. И ну, что еще а Сегодня мы ездили я, я вам потом покажу видео, где мы с маленькой Трешкой будем распечатывать кукунов. Она просто в